Это плата, которую спаял чип А это дсп что стоит на плате, которую спаял чип А это генератор сброса что пинает дсп что стоит на плате, которую спаял чип А это e с прошивкой что загружает в себя дсп получивший пинок от генератора сброса что стоит на плате, которую спаял чип и Вот это это... И вот это напаял я. В комплекте этого не было. Об этом чуть позже. Помните видео про джиттер? Вот эта ДСП-шка может решить проблему плохого клока-источника. Ведь в ней, в отличие от адау 1801, есть АСРЦ. И не один, а H8. АСРЦ это сгусток магического дымка, превращающийся цифровой аудиосигнал одной частоты сэмплов в любую другую частоту в том числе в такую же он нам позволит использовать свой стабильный клок для DSP и ЦАПов давайте сделаем для начала на ней простенький проектик выведем синус на колонку для этого сначала для ДСП надо организовать клок Кварц нам чп в комплекте не дает, поэтому нам нужно припаять свой. Вот. Я порылся у себя в запасах и нашел на какой-то платье модема кварц на 24576. Из такой частоты легко получается частота сэмплов 48 КГц. Как раз на 48 кГц мы и будем настраивать ДСП. К тому же, чтобы кварц был подключен к DSP, нужно вот здесь перемычку запаять. А еще нам ну просто необходим ЦАП. Сейчас у меня что-то под рукой нет ЦАПа, поэтому я просто сделал прошивку для daw 1701, которая превращает его в E2S ЦАП обыкновенный. Он подключен к порту 0, E2S выход. S-DATA подключена к S-DATI. Бэклок подключен к бэклоку, LR-клок подключен к LR-клоку. Я их подключил на всякий случай через резисторы. Резисторы рекомендую ставить, потому что без них могут всякие странные эффекты происходить, особенно с длинными проводами. И вдобавок, когда эти резисторы есть, меньше шансы, что что-нибудь сгорит, если одна из плат запитана, а другая нет. А вот M-клок я взял не вот с этого пина, который есть на этом разъеме, а вот отсюда. Вот здесь есть специальный пин M-клок out. Дело в том, что этот M-клок соединен с пином кварца, и когда у нас стоит кварцевый резонатор, то сигнал на нем, во-первых, похож больше на синус, чем на прямоугольник, что не очень здорово, а во-вторых, его лучше не таскать налево и направо, потому что он чувствителен к помехам. Поэтому я подключил к специализированному пину вот здесь у меня проволочка тоже через резистор по проволочке пошел в ЦАП ну и последний момент я соединил ресет с ресетом ЦАПа иногда ЦАП сам не стартует это помогает но это не обязательно теперь подключим программатор это программатор тоже open source, от Чипы Дипа Копия программатора от Analog Devices. Подключаем пины Ground, SDA и SCL. Это шина и 2 c Здесь и здесь. Понижающего преобразователя, позволяющего запитать эту плату от 5 вольт, здесь нет, поэтому мне пришлось пристроить свой. Для прошивки мы используем программу Sigma Studio, которая доступна с сайта Analog Devices. Создаем новый проект, находим здесь отдал 1467, USB-I и соединяем их. И вот откроется первая засада, он по умолчанию ставит SPI. А мы подключили по I2C. И все бы ничего. Но еще гадость в том, что если оставить SPI и не заметить, то он будет делать вид, что программа успешно записана, а DSP реагировать на это никак не будет. Я довольно долго бился первый раз, прежде чем нашел эту фигню. Ставим здесь I2C. Вот так. Теперь идем сюда. И здесь мы видим настройки нашей микросхемы. О Очень много вкладок. Ой, как много вкладок. И причем на некоторых из этих вкладок еще дополнительные вкладки внутри есть. Очень богатые настройки. Первым делом нам нужно настроить System Clock. Подробности об этом читайте в даташите, но для нашего резонатора... На 24 и что-то там Мегагерц нам нужно вот это поменять На Divide by 8 Теперь мы сразу же нажимаем Кнопку загрузить Здесь появилась надпись Downloaded Все успешно Теперь идем на вкладку схематик И добавляем сюда Сначала мы добавим сюда Генератор синуса Где он тут? Осциллятор? Генератор синуса Выход. И... Выход. Выходов здесь дохранище. Хотя портов всего 4. Ну, там еще SPDIF есть, так что больше 4. Но принцип тут такой. По 16 каналов на один порт. Потому что один порт может выдавать 16 каналов в TDA. Ну, мы будем использовать только стерео. То есть 0 и 1 это... Выходной порт номер 0, каналы лево-право. Выбираем 0, левый канал, подключаем. Загружаем. И если все загрузилось нормально, то из ЦАПа должен идти синус. Идет очень громко. Замечательно. Однако, если мы теперь... Сейчас я подключу обратную колонку. Если мы теперь отключим и включим питание, то программа пропадет. Все, нет программы. Чтобы она не пропадала, нужно прошить ее в ей промку. Сейчас покажу, как это делается. Итак, мы снова здесь. Сначала мы ее link compile download. И теперь идем hardware configuration. Config. Правой кнопочкой по ADAO 1467, причем по рамочке. Self-boot memory. Right latest compilation through DSP. Нам вылезла такая штука. И нам нужно ввести здесь количество бит в нашей e А сколько там у нас бит? 25AA1024. Это e-promo SPI на 1 мегабит. Пишем сюда. Один миллион, ноль, сорок, восемь, пять, семь, шесть. Хрен запомнишь. Не работает. А, это он только притворяется, что не работает. На самом-то деле работает. Хм, кажется, записалось. Давайте проверим. Так, сейчас синус льется. Отключили, включаем. Работает! Давайте теперь сделаем чуть-чуть посложнее проект. Соберем приемник из подифа. Нам нужно собрать такую вот схему. РЦА-разъем. Конденсатор, который убирает постоянную составляющую. Два резистора по 150 Ом каждый здесь подключаем резистор 100 Ом и в микросхему эти резисторы задают постоянную составляющую равную порогу срабатывания компаратора на входе а этот резистор защищает микросхему от всяких неприятных переходных процессов при подключении провода и вот здесь эта схема у меня и собрана. Вот конденсатор, вот этот защитный резистор. А резисторы, которые предотвращают от отражение волны и подтягивают постоянную составляющую, расположены тут. Пайка на этом закончена, теперь переходим к программе. Итак, мы опять в Sigma Studio. Идем сюда. И находим здесь раутинг matrix тыкаем в ASRC нулевой и настраиваем его исходником у нас будет spdiv и конвертируем мы его в частоту dsp теперь идем на вкладку spdiv и тут нам нужно ткнуть вот эту вот кнопочку иначе spdiv Будет запускаться только первый раз, а потом больше не будет запускаться. Идем обратно на схематику. Убираем наш генератор синуса. Ищем ввод ASRC из ASRC, ASRC input. Мы подключили ASRC нулевой. У него два канала всего. Вот эти два наших канала. Ну, сделаем уж стерео правой кнопочкой, grow, output. Один. И этот, а, не Подключаем второй канал. Все готово. Загружаем. Ну и сразу же прошьем e -promo. Давайте проверять. Подключаем сигнал. Работает! Замечательно работает! Спасибо еще раз Ивану за то, что заставляет меня этим заниматься. Удачных вам самоделок и бредовых идей побольше.